Добрый день, мои хорошие. Очень часто в клинику приходят владельцы животных с поражением желудочных частил Начинаешь обследовать, спрашиваешь, с чем кормите? Вот кости давал, вот костями, вот кости. Чьи кости? Какие кости? Кости курицы. Какие? Ну вот всю курицу там, вот это вот. Это. Я не против того, чтобы дать собаке плоские кости. То есть грудину. Вот эти. Но бедренная кость курицы – это является ну, осколками граната. Граната разрывается, чугунные осколки разгрыкаются, и хорошего в этом мало. Аналогично происходит так с собакой. Собака грызет эти кости, они измельчаются, она их глотает, они получаются ну, не прожеванные, понятное дело, и осколки, и они очень трудные, плохо перевариваются, они вообще не перевариваются, и травмируют, и ранят желудочный кишечный тракт. Особенно если, это, их там, особенно если много давать костей. Я не против костей. Кости собаки нужны. Как то? Кости лопатки, кости таза, плоские масолыги, трубчатые кости, трубчатые кости, но она такая громадная, говяжая кость, допустим. Я не говорю возраст собаки, ну и пусть она будет взрослая. Пусть она грызет. Пусть она грызет. Там свои прелести в костях, особенно плоские кости, кости лопатки. Она выгрызает, вот, оно это дело все переваривается, и, и собака-хищник, зубы заточены и расположены так, что э, рассекают эту вот э, пищу, такую грубую пищу. Кости можно, но никак не острые кости. Курильные кости собаки никак не давать. Вот. Могут быть большие проблемы. Вот все, что я хотел сказать о гостях. Вопросы будут? Задавайте. Отвечу, поправлю, расскажу до пол.